Всем привет, друзья! Меня зовут Денис и с вами канал 812 фото. Сегодня я расскажу вам о светодиодном осветителе Yangnuo UN760. Это удобный, компактный и очень мощный для своих размеров осветитель, который вы можете взять как на натурные съемки, так и разместить в студии любого размера. Комплектация у прибора следующая. ну Кроме самого осветителя, у нас также есть замечательный чехол, в который прекрасно вмещается вся эта комплектация. Об этом я немножко позже еще расскажу. Дальше у нас есть ручка для того, чтобы удобнее было держать осветитель. Ну, в каких-то, например, динамичных сценах. да. И причем крепление у нас вот так вот еще регулируется. Далее мини-зонтик. Пульт дистанционного управления, с помощью которого вы можете включать-выключать прибор и менять яркость света. Далее, это ремень для слота под аккумуляторы. Или два, или четыре аккумулятора можно использовать. Об этом тоже немного позже. Ремень для нашей замечательной сумки. Кабель для соединения аккумуляторов и нашего осветителя, ну и, конечно же, инструкция, в том числе и на английском языке. Все это прекрасно умещается в нашем чехле. Вот такая у нас еще полочка здесь есть. Сверху мы размещаем осветитель, закрываем, и вперед можно работать. Прибор может питаться как от аккумуляторов, так и от сети. К сожалению, аккумуляторы не идут в комплекте. Это была бы очень дорогостоящая комплектация. Но у меня есть два своих аккумулятора. Как это выглядит? Вы можете подключить или два аккумулятора, или четыре. Просто соединяем вот этот слот с нашим осветителем. Включаем слот и включаем прибор. Все работает. Провод у нас не очень длинный. Предполагается, что вы носите слот с собой, да, или где-то рядом его располагаете с прибором. UN760 действительно очень мощный прибор, 8000 люминов, этого хватит как для съемок на улице, чтобы, например, использовать его как моделирующий свет, чтобы подсветить какие-то темные места в кадре, а также вы можете разместить его и в студии уже в качестве заливающего света, если у вас, например, есть два таких прибора. В качестве источника света в приборе используется светодиодная матрица мощностью 80 ватт и температурой 5500. К сожалению, программно изменить температуру нельзя, но вы можете всегда разместить на рефлекторе нужный вам фильтр. Байонет рефлектора Ellen Chrome. Диаметр 135 мм. Если нужно, вы можете снять рефлектор и, к примеру, установить на осветитель Softbox. Но в комплекте ведь есть отличный мини-зонтик, который неплохо смягчает свет. Световой поток регулируется с помощью диммера. Причем для регулировки вы можете выбирать шаг как в 10%, так и в 1%. И делается это все или вручную, или с помощью пульта дистанционного управления. Также вы можете скачать специальное приложение для смартфона и управлять прибором через Bluetooth. Причем все необходимые настройки уже будут сделаны в самом приложении. Все беспроводные методы управления прибором ограничены расстоянием в 15 метров. Стоит также сказать, что у прибора есть встроенный кулер, и, скорее всего, как мне кажется, аппарат подойдет больше для фотосъемки. Хотя, если вы будете переозвучивать видеоматериал, то вам он тоже прекрасно подойдет. Давайте послушаем, как шумит кулер, хотя бы примерно. Мне кажется, главное достоинство UN760 в его компактности и мобильности. И сама комплектация как бы намекает нам, что мы можем взять прибор в руку, одеть через плечо слот для аккумуляторов, взять с собой обязательно зонтик и работать над какой-нибудь динамичной сценой из фильма. Но обычно все заканчивается немного по-другому. Вы просто устанавливаете прибор на стойку и сами работаете за камерой. На сегодня у меня все, друзья. С вами был Денис и канал 812 фото. Но в конце видео представлены подробные технические характеристики UN760. Всем пока и хороших вам кадров!